Всем привет от сайта Солнце Испании, с вами я, Дмитрий. Мы находимся в Пенискуле, э, берегушке туристической 150 километров в Валенсии, в парцелонском направлении. Сейчас мы поднимемся в замок, и, который считается кстати, самым, э, одним из самых замков в Испании. И согласно статистике, второй по после гранатской алямбры. Ну, это факт, в общем, спорный. У входа в замок нас встречает статуя Папа Римского, Бенедикта XIII, Папы Луны или Антипапы. Этот мистический замок был построен рыцарями Ордена Тамплиеров в XIII веке. В последующие столетия замок несколько раз перестраивали и самое новое сооружение замка датировано XVIII столетием. В XV веке, после того как Педро де Луна стал папой, он получил во владение замок и сделал в нем папский дворец. Вместе с Папой Луной в пениску пришло множество алхимиков и даже оккультистов. Во время его жизни в замке там проводилось изучение тамплиерских законов, различных древних учений, изучение сознания человека, эзотерических практик. Замок хранит самый большой секрет Папы Мистика. Где-то в замке спрятан так называемый Имперский кодекс. Загадочный документ, написанный императором Константином. Секретный священный документ, который имели право читать только понтифики. Говорят, что в нем заключены самые большие тайны христианства. Сколько ни вели поиски, документ так и не нашли. Разумеется, в кратком видеообзоре не представляется возможности рассказать многого. Но на экскурсии вы получите гораздо больше информации. Нискула был образован еще финикийцами, затем здесь жили греки, и в то время он назывался Херсонесос, что в переводе означало полуостров. Пришедшие на смену римляне перевели его на народную латынь, и получилось паэне, инсула, то есть почти остров. Этот город мало знаком туристам из Восточной Европы, так как находится относительно далеко от аэропортов Валенсии и Барселоны. Зато очень полюбился французам, немцам и англичанам. Прекрасные пляжи, тянущиеся на многие километры, огромное количество ресторанов, баров, все это привлекает любителей отдыха. Входной билет в замок также предусматривает посещение садов, которые находятся в нижней части замка. Замок Пенискула также знаменит своими кинематографическими подвигами. Здесь снимались ставшей классикой фильм Сид, испанский сериал «Закусочные пепе» и даже сцены шестого сезона «Игры престолов». мы видим, что бары все-таки не забывают о восточноевропейских туристов. Цены здесь очень демократичны. замок есть несколько ходов. Точнее сказать, не в сам замок, а в центральную историческую часть города, который обнесен крепостной стеной. Для съемки мы не случайно выбрали апрель, потому что позже, с наступлением туристического сезона, будет очень трудно разминуться на узких улочках города. На многих сайтах пишут, что это побережье называется Коста-де-Азахар или Асахар, не знаю, правильное название, Коста де Асар, берег апельсинового цвета. Помимо цитрусов здесь также выращивают оливки, а зона чуть южнее, по направлению к Валенсии, известна как центр керамической промышленности Испании, всем хорошо известна испанская плитка. В барах и маленьких магазинчиках вы найдете превосходный москатель и домашний вермут. В ресторанов города меню довольно таки разнообразные. Здесь вы найдете и валенсийскую паэлью, и местные ай и пебре – это чеснок и перец. Если в Валете его готовят из речного угря, то здесь из морского черта. Хотя основная масса блюд местной кухни содержит морепродукты и это логично. Все-таки главным блюдом здесь является оета. Игредиентами Оьета являются зелень, бобовые, мясо и рис. Как вы уже поняли, мы с вами пройдем по исторической старой части города, но есть также и новая часть с высокими большими домами, с апартаментами и отелями. В 2013 году Пенискула был занесен в список самых красивых населенных пунктов Испании. При возможности очень рекомендую посетить этот город с древней историей, прекрасной кухней и чистейшими пляжами. С вами был я, Дмитрий. Спасибо за внимание.